Сентикуэм, <говор> да? <говор> Бар. Камера. Бар. Цена субботний кадр 10-1. На кем приказываем? три, 4 Ай, костян, да? Костян. это будет <сты> <сты и claps. смотрит> <смех> <смех>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 Ляли, мароняют! Ляли! Он нас посылал во дырвер, поверхатал это, воу, похубать. Да, нет, тут такие люди. Кто-то, да, он был это большие вот, там. вот, вот, вот, вот, вот. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Я не могу, пока должно быть славно. Славно. Перетекать должно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 Слышно? Как вы себя, себя ощущаете? Свежесть! Во-во-во! Кьюська, он на волдики дальше, блин, блин. Дальше, Сань, волдики дальше. Все, все. Как, как бы как бы кому-нибудь пепел на голову дырить ela falaniz hahaha ay nikit buru nadif neセ this 26 Папочка, куда я Было далеко, да? Бирь, да Чугаста Бирь будет Задумка-то. Задумка-то. Приядете, да. Чушь, что ты вам наглядываешь? Я пока... Как твердо? Ну, как ты старик был? Сама, сама, скоро, скоро, скоро. Мужчина должен посадить дерево. Посадил. Посадил. Посадил. тут Берем, У Именно Внимание! Снимаем! Вот так вы рывете! Подогонос, ну все! Я вижу, Вот на парад! Ой, не